Итак, друзья, добрый день. С вами рустам Сираев. Вот сейчас хотел бы вкратце вам рассказать о Призмолодже, да, о нашей статистике. Вот сегодня видите, да. И сегодня ролик он будет не такой, как обычно. Я сегодня хочу поделиться с вами очень интересной информацией, потому что вчера человек, с которым которому я рассказал все по по Prismology, да, через социальную сеть одну мы с ним пообщались да он меня нашел сам я ему рассказал все про призмолоджи ему все понравилось но тем не менее он говорит я сейчас жду деньги да и я обязательно куплю тоже монеты и положу к вам в пул его все вообще заинтересовало фактически я говорит всю жизнь искал такую фишку да где пассивный доход есть и можно вообще ничего не делать вот ежедневный пассивный доход 0,82 процента идет у нас каждый день вместе с капитализацией это составляет фактически два приближается к 28 процентов в месяц Но он говорит мне такую вещь у меня говорит сейчас даже нету на 100 монет денег да? я говорит там пока в такой ситуации туда сюда и я ему предложил такую возможность вот буквально на прошлой неделе да мне тут партнер предложила открыть карту дебетовую уроки банка это банк до да, который выходит на рынок уже в течение там, третий год он выходит на рынок да и он за то что ты берешь дебетовую карту тебе приносит курьер тебе сразу начисляется 500 рокет рублей дальше у тебя появляется ссылка по которой ты рекомендуешь пяти людям данную карту, да, и когда каждый человек из пяти людей берет эту карту, вам еще от каждого приходит по 500 рокет рублей. Таким образом, у вас получается за пять человек плюс ваши 500 рублей, у вас фактически 3000 рублей у вас уже есть, понимаете, да, и вы абсолютно свободно можете зайти к нам в пул, начать, да, и уже там, Фактически можете приглашать людей, да, потому что у меня вот на сегодняшний день есть люди, которые входят там пятизначными, шестизначными, нулями, да, входят сюда к нам в пул, да, но в то же время есть люди, у которых небольшие там количество монет, которые входят там от 100 монет. Да. А есть люди, даже у которых нет такой возможности 100 монет на сегодняшний день внести. Да. И я вот подумал, потому что такой уникальной возможности начать зарабатывать на сегодняшний день я вообще не вижу, друзья. Так что вы тоже максимально больше освещайте да, информацию о призме, о призмологии. Давайте людям, потому что людям это вообще очень хорошая прибавка. К пенсии, к стипендии, к зарплате гарантированный пассивный доход дает наш пул. Понимаете, друзья? Но я не думаю, что это будет продолжаться долго, потому что эмиссия монеты ограничена 6 миллиардами монет. На сегодняшний день больше 100 миллионов монет они уже добыты. Вот, понимаете? Так что в наше время выигрывает быстрый. Вот, и Рокетбанк уже на сегодняшний день там, в 20 или в 30 городах Российской Федерации он доставляет карты. Под этим видео я свою ссылку опубликую, да, да, Рокетбанк, также опубликую список городов, где он доставляет карты, да. Если вашего города нет в списке, вы можете, в принципе, уточнить, если у вас будет там 50 или 70 человек, да, желающих взять карты, в принципе, они готовы привести. Вот, и условия здесь намного привлекательнее, чем у того же Тинькофф Банка, вот, но в то же время какие-то данные, да, судебным приставам Рокетбанк, он тоже предоставляет вот этот момент, имейте в виду, вот, если вам было полезное видео, ставьте лайк, если было бесполезное, ставьте дизлайк, нажимайте на колокольчик, да, подписывайтесь на мой канал чтобы быть в курсе всех новостей хочу вам сказать что в ближайшие дни будут очень полезные и очень интересные новости благодаря которым мы с вами сможем еще еще и еще заработать с вами был рустам сираев хорошего всем четверга зарабатывайте деньги пока пока